Город далекий промок и продрог. Осенние дни 41-го года. Тревожные вести с военных дорог. Тетя Паша, ну? водка у тебя есть? Нет. А молока не найдется? То водка, то молоко. Что ты, Матросов? Да нет, не выбрадил. Да наш промокнул у тебя насквозь. Дай-ка сюда. Поэтому же я и в водке пашу. Думаю, может, и растереть ее. Погоди. Чья она, Саша? Откуда? Мы ее с ребятами на вокзале нашли, когда эшелон разгружали. Отца и мать у нее по дороге убила. Плакала она теперь, Паша. Ох, как плакала. Бедная ты моя дочь. Да, я сначала Лидочку в город отнес. Ее Лидой зовут. Там в комиссии их распределяли. Кого в детдом, кого в семье разбирали. А ее хотела одна женщина к себе забрать. Значит, пошла женщина, пожалела сиротку. А, а Лидочка как заплачет, как заплачет. Поверишь, тётя Паша, обняла меня за шею. Не пускает, плачет и никуда не хочет идти. Жалко мне её стало, сказать не мог. Ты же знаешь, тетя Паша, я тоже так. Никого у меня нет. Ну и взял я Лидочку с собой. Если можно, пусть она пока у тебя поживёт. А там видно будет. А за остальное не беспокойся. Зарабатываю я не хуже других, сама знаюсь. Следствие шестого разряда. Прокормимся, а, тетя Паша? Ишь ты, кормили с какой. Следствия ребят, буду неделя. Ты смотри, как бы тебе, Николай Гаврилыш, не прописал по шестому разряду. Ну да. Часто какой? Их ты забыл совсем. Ну-ка как, тетя Паша, Иди, а? иди. Иди, Мы искупаемся, У -у -у. и молоко, наверное, найдется. У -у -у. Иди скорее. Папа, ну, спи лирка. В течение дня на ряде участков немецко-фашистские войска предприняли многократные попытки вклиниться в глубину нашей обороны, не считаясь с потерями. Подень друг друга, не бросать. Старик получает. Ну что Николай Гаврилович? Э, Смеетесь, знаю. Особенно ты. Вам тут многое прощалось. И с баловство, и враты, и всякое разное. А теперь, башка. теперь у вас другая школа. Война огромная школа. Николай Гаврилович, можно было не послушаться. Прощал, добрый старик. А на войне командира слушаться. Это измена. Воевать надо научиться. Я знаю, Саша думает, что война это просто ура, вперед, недра. Война это работа. Расчет, наука. Ты присмотри, Костя, за ним, как старший. Хорошо, Николай Гаврилович, присмотрю. Ладно, без гляньте обойдемся. Ну вот и весь матросов на лицо. Саша, что, ведь Паша тут? Следы пришла. Где? А вон там, видишь? А я боялся опоздаешь. Видишь, по дороге уснула. Хорошо, что уснула. Чего тут хорошего? Она знаешь, как плакать будешь, что с тобой не попрощалась. Разбудить надо. Не надо будить. Она вокзалом боится. Как услышит гудок, так про все сразу вспоминает. Трясется даже. Тетя Павловна, береги ты ее. Как сестра она мне. И у нее, и у меня родители нет. Береги. Не беспокойся. Мы не беспокойся. Лиду не забывайте. Лучше чего, голову оторву! Саша, Саша! Я, Николай Гаврилович! Береги себя, Саша! Возвращайся с победой! Я на этом вокзале встречать буду! И тень паровоза Стынет в военной тревоге земля Нас провожают родные березы И необъятные наши поля Мы сыновья золотого простора Нам отдавать свое счастье нельзя В поздней красе голубые озера Смотрят во след нам, глаза. Наши рассветы и наши закаты, Все здесь любимо в советском краю. Друг и товарищ, теперь мы солдаты, Ой, мы пойдем за чизнью. Щемаков, расскажите вашу биографию. Чего это? Парца партсобрание. С чего начать не знаю. А вы прямо где родились, кто родители, всю жизнь? У меня жизнь, товарищ капитан, из разных кусков сшита. Сам-то я, конечно, крестьянин, ну и рабочим был, ну и солдатам, ясное дело, пришлось. Вот тут то разберись. А вы постарайтесь, товарищ Макур, по порядку. По порядку. Ну ладно, коли так можно по порядку. Да. Покойный отец мой, Иван Чодорович, всю свою жизнь до, до самой смерти батрачил на кулака Жолдева. Первый багаж на деревне был. Громче! Че? Громче, говорю. А? Ну, а хозяйство наше известно какое. На шестеро душ узкой плетень до да широкой тени. Вот. Я перед тем, как в партию вступать, всю ночь думал. Крепко думал. И решил, что я, можно сказать, для партии самый подходящий человек. Вот так. Гришневая, кажется, сама себя хвалит, а? а я не хвалюсь. А? Вот сам рассуди. Старший брат мой в 18 году письмо прислал. Ленин говорит, землю крестьянам отдал, а беляки обратно хотят взять. От Царицына тара наша доля решалась. И тогда подался я за братом в Царицыно, а ты говоришь. А в 21-м отвоевался, домой пришел с фронта. Женился? Женился, известный дел женился. Но тут самый раз пятилетка пятилетку вышел. Заводы стали строить. Ну я, конечно, куда? В Царицыно тракторный строить. Построил. И решил навсегда рабочим остаться. А вышло опять в деревню вернулся. Колхозы начались. Ну, думаю, Чумаков, теперь твое время пришло. Колхозник. Председатель колхозника. Соломкой прикройся, не так страшно будет. Собрание продолжается. Вопросы есть? На каком фронте вы получили медаль за отвагу? Финскую войну, товарищ капитан. А про детей? Че ж про детей молчишь? Че про детей? Младший у меня студент селекционером обещает стать. А старшой на южном фронте лейтенантом воюет. Да, дочка еще есть. Ну, там в школе учится. Ну, вот Вопросы еще есть? Отводы есть? Ну какие же могут быть отводы? Все да, ясно. Да. Да. Голосуют члены партии. Прошу приготовить партийные билеты. Кто за то, чтобы принять ряды коммунистической партии большевиков Чумакова Ивана Ивановича, прошу поднять партийные билеты. кто воздержался, принят единогласно. Ну, поздравляю, товарищ Чемаков. Вот это жизнь. Девушка, я говорила ну, а Ничего, сибиряки хорошие солдаты Закаленные охотники ну, В другом месте тоже найдутся закаленные А, Костя? Найду А вы-то кто есть? Мы? Комсомольский батальон Ну да, да. да. Слышь, Костя, тоже комсомольцы А вы? Мы тоже Только не мобилизованные, а сами пошли А мы тоже добровольцы А вы студенты? Зачем студенты? Нет, мы из ремесленного Слесаря А у нас тоже, а у нас тоже заводские ребята есть в общем, одно слово, комсомол. Да, сэр? Да. Ну, знакомиться будем? Давайте. Как вас зовут? Тревога. Нет, я из Уфы. 35, 35, 35. Будет жить? В Где я вас видел? А помните комсомольский батальон? А потом тревога, помните? Отправка на фронт. Фронт? Как на фронт? На фронте все очень хорошо. А вам двигаться нельзя. А, -а, -а вспомнил вас. Мы не успели... Да, не успели познакомиться. Бежите смертно. Замкова, на рассеете эвакуации раненых. Приготовьтесь. Есть. Сергей Иванов, разбуди меня минут через 10. Где? Как ее зовут? Кого? А? Не ты первый браток спрашиваешь. А зовут ее все Машенька. Маша. Маша. Зачем меня в тыло отправлять, Маша? Зачем я не хочу? Вас надо, Саша, вам покой необходим, вам жить надо мокросов. Я здесь скорее поправлюсь, скорее. Обещаю, через две недели я уже в строй пойду. Ой, какой вы, Саша. Глупый, да? Нетерпеливый. Поймите, вы серьезно ранены. а здесь, слышите, ну вот. Не хочется мне уезжать. Я сегодня всю ночь не спал, только закрою глаза Ясно вижу нашу последнюю атаку, как мы все бросились вперед с криком Ура! И вдруг меня что-то толкнуло в грудь, и все небо закачалось в разные стороны. Я начал падать. И долго-долго падал. Я увидел всю свою жизнь. Детство? Нет, Машенька. Я увидел то, что еще не успел прожить. Все-все. Как я закончил институт, как стал инженером. Какой-то большой-большой завод А потом, как в тумане Появилась девушка И спросила меня Сибиряк? А вы ответили, нет, я из Уфы а -а -а. Танкова, этого угу? Это второй шалот. Товарищ капитан Я? Не надо меня Я тут поправлюсь, а, товарищ капитан Да-да, там поправить. а ну пошли Да подожди ты Маша! Что, Матросов? Знаете, Маша, я вас никогда не забуду. Правильно, только пошли солдаты, а то тут всякую память отшибить может. Слышишь? Ладно. Последние вьюги, ушуют и его По зимним дорогам проходит война. «Земля молодая, как раненый воин, И снеговые, снимает весна. Теплеет, приходит пора наступлений. Почувствовав новую силу свою, Вдыхая серебряный воздух весенний, Матросов вернулся в родную семью». Товарищи. Здравия желаем, товарищ капитан! Здравия желаем. Садитесь. Садитесь. Ну как, кончили чаевать или только во вкус вошли? Мы уже поговорили, товарищ капитан. А, поговорили, хорошо, поговорили. У нас кипяточек с запасом, товарищ капитан, разрешите? Да нет времени, ну ладно, налить. Поставь для формы, пить пить некогда. Так, пятьсот метров, ничей на земли. Тут огороды, речка маленькая, дальше опять пустое место, со всех сторон видно. Вот еще полбеды. А дальше тут у них колючая проволока, три ряда, круглосуточный патруль, смена через каждый час. Это тоже не страшно. А вот что они из ночи день делают, все поле ракетами освещают, хоть газету читай. Это уже плохо. Да, это плохо, штаб вторые сутки ждет языка, первой разведке заданий выполнить не удалось, вторая разведка была обнаружена у самой проволоки, к этому надо добавить, в первой разведке погибло два человека, во второй два товарища тяжело ранены, вот вы теперь знаете все, Карьерию разведку следует идти только тому, кто хорошо подумал и добровольно решил снять дело. Вот так. Ну подумайте, только не спешите. Один среди ночи, вперед проползли и исчезли друзья. Дорога обратно гораздо короче, быть может вернуться, вернуться нельзя. Один по преданию в поле не воин, неправда, иначе учил наш народ. И сыном его называться достоин, лишь тот, кто без страха стремится вперед. Точно так же, если нам нужно было бы скрыть какое-нибудь передвижение или, скажем, накопление войск. М? Поэтому штаб так и интересуется. Да. Кого же теперь послать? Правда, послушает. капитана! Слушай, я тебе сказал, обращайся к 12-му. Ваня Матросов тоже вернулся. Где вы оставили матросов Почему все молчите с кворцов? Маша, Ирина Скать его пошел. Вы же знаете, они как братья. До утра еще далеко. Подождем. И тут рядовой матросов, презирая смерть, вызвал огонь на себя тем дал возможность разведке выполнить боевое задание. Подвиг Матросова должен послужить примером... Смотри-ка, Вот и знаю людей. По виду так себя, на всех похожи. Аж смотри, на что решил. Герой? Да. Саша. Я. Где же вы были, Саша? Где вы пропадали? Потом, потом, Машенька. Сейчас ничего не могу рассказать. Даже мне. А ребята все живы? Все. Ну, это хорошо. Кость так беспокоился искать вас ходил. Он вернулся благополучно. Да. А где они сейчас? даже Нет, даже никого нет. Да что с вами, Саша? Потом, а потом, а Маша. Иисус, Матросов, жив. Ты чего молчишь? Обиделся? Обиделся, обиделся. И правильно. Бросили тебя, оставили. А нам что было делать? Приказ. А приказ известных дел исполнять надо. И чай пить иди. Ладно. О, -о, О, это ты зря. Зря, сынок. Солдат. Ну, ладно, говорю. Опять свое. Да я тебе чего хочу сказать. Выручил ты нас, Саш. Понимаешь, выручил. Ну, пойдем попьем чайку и потолкуем по-семейному. Ну, пошли, пошли. Иди, иди. Чего ты смеешься? Эх, матросов, матросов, погляжу я вам тебя, совсем ты как мой Павка. Неуж я он в слезы, когда ему туговаться приходится? Дядя Ваня, а? ты же сам все видел и все знаешь. Дядя Ваня все видел и все знает. А ты, брат, пей чай и в тоску не впадай. Тоска она как болото. Ступишь, затянет и конец. Дядя Ваня, ну я. Правда, вначале растерялся, Ну? ты же сам все видел. Ну? Ну, ну, а меня тут героем считают, что ли? Да ты огонь на себя принял, внимание отвлек, мы и прорвались, и дело сделали, это видел. А что у тебя за мысль в голове было, я тому не судья. Товарищем помог, помог, так мы и доложили. Че? Кому доложили? Капитану? Ага, капитану. Так это же не правда. Правда, Матрос, правда. У -у -у. Да ты как дитё, как дитё малое. В разведке сперва всякой теряется. Я тремя войнами учен. Знаю. Матрос. Здравия желаю, товарищ капитан. Садись. Я постою, товарищ капитан. Садись, садись. А молодцы вы, ребят, честное слово, молодцы. Важную птицу поймали. Опер-лейтенант, эсэсовец. В штабе очень довольный разведкой. Вероятно, к награде представить. Я тут ни при чем. Как это ни при чем? Вот в газир тебя пишет. Герой. Не так же все было, товарищ капитан. А как же? Дай-ка себя повторить. Вон ты какой. Ну, подними голову. Это твоя первая разведка? Первая. Угу. Ночь, тишина, кругом, темно. Каждый камень врагом кажется. Я не боялся, товарищ капитан. Нервничал. Вот как бы не проволока, товарищ капитан. Хм, чудак. Передокоп мне всегда проволока. То есть ты не знал, что проволока будет? Знал, но как раз ракета. Да и ракета. И всегда кажется, будто она от тебя одного высветила. Вот ты один. Будто вот ты голый на земле стоишь. А, я вздрогнул. А надо было застыть. Растерялся, товарищ капитан. Рванулся, дернулся. Проволока проклятая. Угу. Колючая, вцепилась. А, я вырваться захотел. И поднял звон. Товарищи выдал. Так они же проскочили, товарищ капитан. А могли и не проскочить. Могли? Могли. Так что же было делать, товарищ капитан? На проволоки-то. Умереть, что ли? А можете умереть. Замереть надо было. Бери, ждать. А вот знаешь, как иногда на охоте бывает? Смотри. Вот идешь на глухаря. Слышишь, поет. вот так и стоишь пока снова и стоишь сколько надо если хочешь добычи вернуться вот как а у вас вся разведка была под угрозой товарищи ты товарищи подвел да трус я трус трус ты полегче на себя парень Матрос, матрос, ты мой дорогой. Разве трус так вступил, как ты? Трус уполз бы, сбежал. Вот что, Саш, в каждом человеке живет страх смерти. Да, да, да. Только в трусе страх побеждает человека. А настоящий человек побеждает страх. И ты убил в себе страх. Не уполз, не сдрифил. Да, я подумал, лучше умереть, чем так вот. Зачем же зря умирать? Нет. Не трус матросов. Солдат ты. Ты как только опомнился, бой дал. Огонь на себя вызвал. Помог разведчикам. Там на проволоке ты ошибку совершил. А тут подвиг. Ну что ж, тут все правильно написано. Подвиг! Я сам эту заметку давал. Угу. А еще больший подвиг матросов ты сейчас совершил. Правду мне сказал. Нелегкую правду. Спасибо. Ничего, ничего. Прощай. Тистого хлеба, и сердце твое обжигают огнем. чернеют от дыма прекрасное небо, Стирая черту между ночью и днем. Но мы не дадим окровавленной ночи Затмить наш советский, наш солнечный день. Лизами людские наполнены очи, Лишь печи стоят на местах деревень. И чувствует воин, как сердце твердеет, И чувствует, как тяжелеет рука, И жгучая ненависть зреет На пыльной дороге полка. Смотри, Кость, Лида! Где? Смотри, похоже? Как тебя зовут? Чего это она? Ружья боится. Смотрел в своем веку. И Галю нашу убили. За что они детей убивают? За что они детей убивают? Выхода. Ничего, сюда шли, не здоровались, и домой можно, не попрощавшись. Правильно, Саша предлагает. Пройдем в другом месте. Ползете вправо, и как можно дальше идите. А ты? Я здесь, в случае чего, задержу их. Пропадешь один. Ну, один все-таки, не все. А помнишь нашу клятву, быть всегда вместе? Прось, Сашка, детский разговор. У нас сейчас одна клятва. Присяду. Хорошо. Тогда ты иди, а я останусь. Ладно? Выполняй приказание. Есть. Товарищ капитан, в отпуск на три дня. Знаю, в да. а, а где же остальные товарищи? Уже пошли, товарищ капитан. А мы их по дороге нагоним. Слух идет матросов. Свистать ты, мастер. Соловей-разбойник. Свистишь? Случается, товарищ капитан? А ну, блесни. Очень стесняется он, товарищ капитан. По заказу не может. Нет, он не из таких, не из застенчивых. Я жду. Ну а как там? Разведки. Вряд ли этого уже блистал. Бывало как там. Голуби в обморок падали. Колубей держать, ваш капитан, а? И держал, и гонял. И свистел я матросов похлеще, чем ты. Ты что ж думаешь? Война это цирк? Игрушки? Концерты задаешь, рываешься к врагу, блиндашь и свистишь, как в а Озорвуешь. Почему свистел во время операции? Решить доложи, товарищ капитан. Ну? Я, товарищ капитан, как вы учили? То есть как? Чему я тебя учил? Охотничьи читаешь, капитан. Чего? Ведь на охоте тоже всяко бывает. Птицу иногда надо выпугнуть. Ну, на крыло поднять. А чтобы на лету бить? В лед. Вот и я тоже. В блиндаж скачу. Свистну, шарашу так, чтобы никто не затаился. И даю сходы из автомата. В лед, так сказать. Ишкуда куда свел. Ага. Нет, ты погоди. ну садись. Ну-ну. А когда нам, товарищ капитан, я идти их могу. Без свиста, без шороха. По обстановке, как душа подскажет. Душа. Угу. Это брат Матросов иначе называется. Вдохновение. А без него ни боя, ни труда. И не песни. Ну что ж, свисти, свисти меня за руй, то голову просвистишь. Никак нет, товарищ капитан. Дороги ли нам ребята, вот что. Очень дороги. Ну а теперь гуляй. Здесь, Есть, товарищ, товарищ капитан. капитан. Очень скучаю. Тебе... Иду, иду. Целую. Целую, иду. Иду, иду. Куда это вы? Кто это? Это я. А, а кто это я? Это я стучал. Раненый? Куда вы ранены? Не я ранен. Друг у меня ранен. А где он у вас? Он у меня, он у вас. Ирин по фамилии, сержант. Есть такой, есть, что ж с ним случилось? Вот я пришел узнать, что с ним. Повидаться хочу. Как это повидаться, я не понимаю вас. Ну повидаться. Сейчас? А Сейчас. Сейчас ночь. Ну да. Четыре часа. Ну и что же, можно поведаться. Даже странно, знаете, повидаться. Почему? Ночью люди спят или ходят в разведку. Ночью в гости к больным не ходят. Это хулиганство, молодой человек. Вы свободны. Почему же хулиганство? Чаю, целую, иду. Почему иду? А? Товарищ доктор. Вы здесь нехорошо это. Да нам ночь не в ночь, мы люди привыкшие. Ну, голубчик, ну, я не знаю, к чему вы привыкли, но у нас положено вторник и четверг от трех до шести. По-моему, достаточно. Я понимаю, товарищ доктор, но я ж воюю. Я воюю, голубчик мой. Твоя жилья. Уже... Товарищ доктор, ну вы же поймите, я 20 километров шел, чтобы повидать кофе. Пешком, друзьям из детства. Мы еще в Уфе, в ремесленном, душа в душу. Ай-яй-яй. Какое безобразие. В такой дождь. По ночам бегать в гости. Да еще к больному. Вы же насквозь промокли. Смотрите на себя. Вас хоть выкручивают. Вот получите пневмонию. Тогда что? Чего? Пневмония это воспаление легких. Молодой человек. Вы ему друг? Друг. Честное слово, друг. Тем более нельзя. Почему? Потому что он спит. А сон для него лекарство. Тогда вот что, товарищ капитан, будем говорить серьезно. Пожалуйста. Я по заданию от комбата, понятно? Понятно. У нас военное дело калину есть. Ах, дело? Так да, точно. Ну, тогда не только нельзя, тогда воспрещается. Поворачивайтесь кругом, молодой человек, и идите отсюда. Да нет же, я загнул. Кого загнули? Соврал. Я вижу, что вы соврали. А зачем вы соврали? Уж очень хочется друга повидать. Скучаю я. А будить я его не буду. Я только два слова скажу. Здравствуй, Костя. Теряйте время. Ну хорошо, я не буду говорить. Я только посмотрю и все. Ну честное слово, ну поверьте солдат. Что же вы 20 километров бежали, чтобы только посмотреть на него? Да, 20. Возмутительно. Да я бы еще 20 пробежал, лишь бы только посмотреть на него. То есть это замечательно, я не пущу вас к нему. Нельзя. Не могу, голубчик почему. Садитесь. Снимите сапоги, разотрите ноги хорошенечко. Слышите? Да ну не в этом дело. Нет, именно в этом, посмотрите. Возьмите там под кроватью мои туфли. Не маленькие? Нет, спасибо. Даже большие. Почему большие? Самый нормальный, 42 номер. Сказано было, не доходя деревню Чернурова. Да? да? как понимать, не доходя? А так понимать, что в деревню не заходить, если в плен не хочешь. А очень далеко еще нам, она Если по карте мерить, одна спичка длины, а солдатским шагом целых 12 километров топать. Нажать надо, ребята, а то заночую в дороге. Не можем. А что с овощами? Да нет, солить не собираемся. Отдохнули? Славно. Что-что? Огурцы доставили. К обеду не опоздаем. Есть, есть. Отдохнули, значит? Так да, точно, товарищ, товарищ капитан. <звук> хорошо. <звук> да? Э, слышь, ты! Который там час на двоих? 10-16. А двоих пришлось? Да нет, точно. Что это говорит? Какой Вася? ну, Вася из Хозроты! Так вот что, Вася из Хозроты. В следующий раз, когда пожелаешь узнать время, звони прям командующему фронту. Жильем устроились? Решили не спешить, товарищ капитан. А почему? Может, на новом месте придется на новоселье справлять. Товарищ капитан, разрешите вопрос. Пожалуйста. Похоже, большое наступление скоро. Не знаю. Да что вы, товарищ капитан, сколько мы техники по дороге видели, а в лесу все сплошь забито танками, пушками и катюшами. Смотри, что делается, я ничего не знаю. Ага. Может, ты слышал, Василий Андреевич? Впервые слышу. Впервые слышу. А вы, Чумаков? Я? Я ничего такого не видел, товарищ капитан. Вот, может, Матросов узнать, пусть скажут. А я что могу сказать, раз я ничего не видел? У меня очень острый глаз. Ну. Охотничий, да? Ну вот. Ничего не видел. Слушай. А ты не выпил по дороге, а? Может, сейчас дуру Да что вы, с ума сошли, что ли? Петров. Виноват, товарищ капитан. Да это я сам собственными глазами все это видел. Что вы видели, товарищ Петров? Ничего не видел, товарищ капитан. Ничего не видели, значит, не о чем и говорить. Ну, а теперь к делу. Пока болен сержант Ильин, временно командиром отделения назначаю вас, матросов. Есть, товарищ капитан. Вы задержитесь, остальные свободны. Есть. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Ну? невязочка получилась. получилось? Получилось, идите, не Есть. Так вот что, Матросов, садитесь. Здесь на рассвете будут работать наши саперы. Хм. Задача такая. Дать возможность разминировать подступы к рубежам. Есть, товарищ капитан. Вот, вот смотрите и запоминайте огневые точки противника. Вот. Вот. Забывчивость, что не страдаешь? Да вроде нет, товарищ капитан. Вроде. Все школьные задачи до сих пор наизусть помню. Помнишь? А вот проверим. М? Так. Чему равен куб суммы? Хм. Куб суммы. Куб суммы. Куб суммы. Да. Равен кубу первого числа, плюс утроенное произведение квадрата первого на второе, плюс... Помнишь, помнишь. Помнит? А? Ты Где учился? В Уфимском и ремесленном. Точно, товарищ капитан. Ну, тогда запоминай. Запоминай. Все, товарищ капитан, запомнил? Теперь запомните еще одно. На этот раз не ищите стычки с противником. Если будут постреливать, постарайтесь не отвечать. Пусть они эту ночь спят совершенно спокойно, без всякой тревоги. А главное, спокойствие и выдержка. Понято, товарищ капитан. Расшитите? Идите. Матросов. А говорить понято. Виноват, товарищ капитан. Идите. Так я ему сейчас и поверил. Летит, наверное, как пуля. Первый раз командиром. Представляешь, что у меня сейчас в душе это делается. Ну, вот убейте меня, сегодня будет наступление большое. Очень хорошо, что мы сами первые. Сзади есть, а впереди нет. Очень хорошо. ж тут хорош? А? Мы первые, нас первых. Очень мне еще приятно, что позади знает, что впереди находимся мы. Ты, он и я Абдурахманов ходили. Ну да, тебе только дай волю. Ты по всему фронту расписался, Абдурахманов ходил. Не. Я меньше хочу. Я хочу, чтобы нас знали, как Панфилевцев. Ну, Нет, ты слыхал, Панфилов там хочет стать. Да у них Москва была за плечами. А у нас что? Чистое поле, а впереди никому неизвестная деревня Чернушка. А тебе что, известность нужно? А? А? Пожалуйста, назовем это Чернушки Москва-вторая и будем драться как за Москву. Саша, я правильно говорю? А? Правильно. Для нас сегодня каждая деревня столица. Чумаков, Саша, что это? Че, что? Саперы? Обыкновенное дело. Понятно. Чего тебе было? Ничего. Да, как говорится, тишина, а в ней гроза. Оль, а? представляешь, от нас начнется полная победа. Опоздал? Чего опоздал? Победа уже началась под Москвой и на Волге. Как хорошо. А? не стреляй, своих перебьем. Как низко стрелят, да? а? ну слева с Пристрелялся. Слева? Ага. Постой, Чумаков. Слева на этом участке дзота не должно быть. Чего не должно быть? Откуда бьют, а? Значит, новая огневая точка. Ага. Надо уточнить. Я! Я пойду! А? Хорошо, вперед! Есть! Мечтает человек в газету попасть. И не стыдно тебе это ты так о товарищи говоришь? Ага, окончатся а бой и напишут три строчки. В военском направлении Энская часть вела энский бой. А ты вообще ничего не допишешь. Петров. Да сам Петров. Не вчера родился. Отправляйтесь тут. Доложите капитану, что прогнал вас командир отделения. Так и доложите. Дядева, да за что? Карты шли в настроении перед боем. Вот за что. Скворцов. Так я же пошутил. И Медведь шутил, когда человек удел. Больше не повторится, товарищ командир. Выполняйте приказания. Есть. Вышли, От! Молодец, а! Сейчас вторую бросит! О, черт шуму наделает. Ромашка! Я Ромашка! Ромашка. Я Ромашка! Ромашка слушает! Есть докладывать! Между пунктами Г и Д... Между пунктами Г и Д появилась новая огневая точка! Так. Подозреваем ЗОД! предпринять? По словам Правильно, Ромашка. Грозу. Есть. Результаты разведки немедленно доложите мне. Гроза, гроза, гроза? Гроза, я 14 -й. Между пунктами Г и Д обнаружен новый дзот. Точные координаты сообщу дополнительно. Ромашка, Ромашка, ну что там у вас? Задержка! Разведка не вернулась! Иду сам! Одну минутку, товарищ капитан! Абдурахманов, ну что ж, что с тобой говорили? Ну что, что, ну не видишь раньше. Глаза, глаза не вижу, глаза. А, ты открой глаза, открой. Ну ты посмотри, вот я, матрос, видишь меня? Нет, не вижу глаза, больно. Да ты вытри ему глаза, вытри. Ну теперь, теперь видишь, а? Нет, не очень хорошо. Подожди. Вот, вот теперь видишь. Вижу, вижу. Творцовый, где Ваня, Саша, Саша, гранаты дай, зод, я взорву, это сволочь. Покажи, где дот. Зачем показать, гранаты дай, я взорву. Покажи, говорят, где он. он тут, очень маленькая горка. Ну? он видишь, где? 200 метров, отлыв ну, а ну. все поле видно. Понимаешь, вторую гранату потирал, оторвался. Ты можешь идти? Очень могу, дай гранату. Беги капитану. Назад мне можешь... пойду. Я приказываю. Мне приказывают, я в голову раню, мне надо лечить, я назад не пойду. Я прошу тебя, беги, доложи капитану, покажи им на карте, где дзот, они а накроют его огнем. Иди, есть, иди. разрешите вернуться к своим товарищам, товарищ капитан нет я Радуга есть, веряю время 6.11 точно Матросов правильно поступил, что убрал вас настроение товарищей перед боем надо беречь разрешите искупить свою вину, товарищ капитан. не надо красивых слов, отправляйтесь в траншею есть проще есть. проще Вашему приказанию, товарищ капитан А голос-то какой? Так ведь командую, товарищ капитан Командуешь? А зод не смог уничтожить Так ведь, товарищ капитан ну -ка, смотри Короче Видишь? Нет Зод, говорю, видишь? Никак нет Да ты что, вместе с голосом голову, что ли, потерял? Я говорю, с огневой позиции его не видать, товарищ капитан а -а -а. Значит, выкатить орудие и бить прямой наводкой Ясно Действуйте, есть Реку Я говорю, танки прорвались, а нас отсекли. Деверь 002! Деверь 002! 002! Огонь! Что тут у вас? Виноват клад к месту, товарищ капитан. Тут пушки не возьмешь. Так. Проверь 9 004! 9 004! Огонь! Деверь 002! Деверь 002! Понимаете, что делает? Огонь! Надо уничтожить ЗОД. Кто? Я. И... Я пойду. Я. Это я. Я должен, товарищ капитан. Разрешите. Идите, Петров. Есть. Федорович. Огонь! Идите. Есть. Только смотрите. Огонь! Огонь! Если ЗОД не взорвут, Пятнадцать минут. и атака. Хорошо. Я подниму людей. Впереди пойдут коммунисты. Хорошо. Кай! Товарищ капитан, Кай! Кай! Кай! Кай! Кай! Дай руку. Есть! Есть передать! Есть, немедленно позволить! Товарищ, товарищ 14 прибыл! Полковник, слушаю, товарищ пятый. Есть, докладываю. Арт подготовкой, авиацией. Оборона противника подавлена. Вслед за танками поднял роту в наступлении. Но атака захлебнулась под сильным огнем неожиданного Дзота. Обойти Дзод не позволяет условия местности. Нет? Отлеживаться не собираюсь, наш Пятый. Принял меры. Понимаю. Через 10 минут поведу в атаку. Есть. Березкин, встань дорогой, там. И никого не пускай. Две минуты. Три минуты. Есть. Перевязывайте. ранены? Перевязывайте как можно скорее. Вас надо немедленно в госпиталь Потеряли очень много крови Хорошо, я пойду в госпиталь Но потом, после атаки У вас тяжелое ранение Я обязан сообщить Никому ни слова И я не прошу вас, я приказываю Есть Щербина Да Что Петров, Федорчук Что о них слышно? думаешь тогда подождем еще три минуты и начинай березкин я у меня в планшете адрес жены В случае чего напишешь что у товарищ капитан Пойдите поближе. Вы понимаете, зачем я вас вызвал? Понимаю, понимаете? товарищ капитан. Я знал, что вы поймете. Я приказываю вам, матросов и скворцов, берегите себя. Не стесняйтесь, кланяйтесь каждой встречной пулей. Бог с ней. Кланитесь, но живите. Помните о своих товарищах и доберитесь, доберитесь к зоту. Решите выполнять, товарищ капитан. Подождите. Вы знаете, вся наша сторона перешла в наступление. Весь наш фронт, все дивизии и полки, все наши соседи справа и слева, все двинулись вперед. И только мы стоим на месте. А это значит, бежим назад! Сейчас мы самые последние на нашем фронте. Все. А теперь идите. Есть! Матросов. Я тебя дождусь. Только скорей, друг, возвращайся с победой. Есть! Куда ты, Саша? Маша, увидишь Костю или на? Скажи, два родных человека есть у меня на всем свете. Это он, мой друг, и ты, Маша. Лиду мою не забывайте. То есть, ты тут? Тут здоров. Здоров. здоров. Сашка. Пошел на цю с Опоздал мне. Сделаем. Ничего, ничего, ничего, потерпи, потерпи. Неужели все погибли? Не может того быть, товарищ капитан. Там Скворцов, там матрос. Разрешите, товарищ капитан, я пойду поздно. Через шесть минут атака.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 и тем обеспечил успех наступающего подразделения. Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии. Для увековечения памяти. Герою Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова 254-му гвардейскому стрелковому полку 56-й гвардейской стрелковой дивизии присвоить наименование 254-й гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова. Героя Советского Союза, гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова, зачислить навечно списки первой роты 254-го гвардейского полка имени Александра Матросова. Дает подполковое знамя, Навсегда в народном сердце жив, Рядовой, кто грудью лег на пламя, Родину собою заслонив.